Приветствую всех любителей видеоигр, а игра будет под названием Turbo Overkill. А, в принципе, хотел показать ее вам, но ее показали мне, чтобы я ее показал вам, в общем, все просто. На самом деле, это бетка, еще игра, в принципе, еще полностью не вышла. Как видите, русского языка еще на ней нет. А, что у нас нормально. Кстати, надо вот, чуть понизить, пока все есть, это самое. Есть в момент. Так, стоп, но субтитры включить, но все равно нет русского языка. Ой, так тихо стало сразу, мне нравится. На самом деле не очень громко, чтобы хотя бы Гла... уши, уши не резало. Так, выпан uh, вовка, вертикальная синхронизация. В общем, этого хват... Блять, а что-то прям так резко тихо стало, прям прям конкретно тихо. Я, конечно, понимаю, что там на десятке все такое. Во, мне теперь нравится. Из милого такого... К куда тут? Что тут? Куда? Okay. А, я же запускал, посмотреть. В общем, а тут можно в первом сохранении? Никак нельзя, походу. Или можно? Запускал я ее посмотреть, на самом деле. А, вот, до лет профил, да. Вот, запускал. посмотреть этот киберпанковский панковский мир. Вот это вот наш главный герой. Так вот прекрасно выглядит. Вот у нас весь мир в войне в какой-то непонятный. Так. Тут есть 5, 5 уровней сложности. Самая легенькая, детская, скажем так. У нас... Скорость объектов 8, damage 8, 0.8 я бы даже так сказал Чуть более посложнее, скорость объектов 1, урон 1, потом 1.2, 1.6 Ну и как бы противники, мне кстати нравится, знаете, что четвертый уровень берешь Скорость их 1.45, то есть они увеличенная скорость И у них дамаг x3, ну стоит взять пятую сложность, у них сразу же скорость фиг с ним, 1.7 не сильно повышается, а вот дамаг 666. <с> Прикольно сделано на самом деле. Но мы пойдем по средничку 1.2, 1.6. То есть такая средняя скорость движения наших врагов, как я понимаю. Enemy damage. И они будут наносить нам 1.2 урон. А где музыка? Я думал, на загрузке музыка есть. Почему-то мне казалось, что она есть, если честно. А то она так резко затихла. Прям даже как-то не по себе стала. О! Welcome to Paradise! Мир, в принципе, обложка мира, хорошо назовем так. Выглядит нечетко. Да, у меня английский хромает, поэтому вот вам перевод здесь какой-нибудь, наверное, будет. Так, у нас вон что-то прекрасное. Какой-то кейс. Что-то нереально тихие стали, капец. Ну и сигару-то покурить, конечно, надо. Эх, красота. Это что? Отсылка на Человек-бензопила? Так, вот мы начинаем. И уже пошла игра. То есть, в принципе, все просто. Целься, убивай. Чем-то даже дум напоминает какой-нибудь. Вот у нас патрончики кончаются. Так, хорошо. У нас тут Shift это ускорение. Control это... Ага. Мы так бесконечно можем до того, как врежемся в стену. Нифига себе, вот это круто. Так, левый Ctrl, чтобы сделать подкат. Хорошо. Ну, понятно, прыжок, блядь. Прыжок пробел. Левый shift. А, это во время воздуха, чтобы можно было сделать рывок. Хорошо. Хорошо. Такое легкое обучение, в принципе, учит нас ко всему этому. Так заряжайтесь, нацеливайтесь, чтобы убивать сразу несколько целей, хорошо? Uh -huh. Но мне нравится, что в этой игре мяса много. Это, конечно, классно. А что у нас здесь? Ничего, прикиньте, ничего, блин. Так, это что такое? Техночипфонт. Хорошо, допустим. О, вижу какая-то кассетная ее, Видите, я тоже ее вижу. Или это наша скорость прокачивается на 1 и 2? Просто вот что-то я не подумал. Скорость врагов или моя скорость. Блин, это надо тестить. Блин, попали. Блять, что со спины? Я сам в патрон... Ух ты. Сам в патрон врезался. Неплохо, неплохо. Так, туда я не могу попасть. Хорошо. Не, мне кажется, это все-таки наша скорость. Скорость нашего игрока. Так, кассета, эта штука. Я мог бочку, да, взорвать просто? Ну, конечно. Так, ну давайте тогда заряжать способность. Так, а они здесь просто так, да? Просто я так осматриваюсь по локации. Ну, в принципе, такая графончик, такой простенький. А Убивайте с помощью подкатов. Хорошо. Как бы не проблема. Это челлендж какой-то? Ну давайте пусть будет челлендж. Убивайте с подкатов. Они прям ко мне идут. А мне нравится. Они идут ко мне, а я иду к ним, а они ко мне. И все становится сразу проще. Главное в патроны не врезаться, и все будет хорошо. Так. Пацаны будут ко мне сегодня идти? А эти пацаны ко мне не идут, жалко. Это просто как-то усложняет сразу геймплейную часть, потому что они ко мне не идут. Мне приходится самому к ним катиться. А еще на подъемах он плохо поднимается. Прыж Прыжки вот так размазывают, неплохо. О, вот эти пацаны посерьезнее. Жалко, знаете, я еще подкатом управлять не могу. О, нет, могу. Нет, не могу. Жалко. Подкатом управлять не могу, в плане того, что это самое. Я качусь в одну сторону, и только после остановки я могу уже в какую мне надо сторону развернуться и заниматься своими делами. Так, что у нас тут? Это выход, это нам куда надо, аптечки, в которые мне не очень-то пригодились, патроны. Патроны нужны. Заметил, что у нас мы не перезаряжаются, то есть можно стрелять просто бесконечно. А, пере... а и, и, блядь, на кнопку перезарядки... О. О, я все три собрал. И на кнопку перезарядки получается у нас это самое. Смена оружия. Не очень практично удобно. О, бронька, Бро бронька, бронька. Так. Не знаю, почему теперь мне хочется все везде осмотреть. Мне уже разочка хватило ничего не найти. Блин, хотел такой простенький обзорчик сделать. Типа классная игрушка. А, прям реально что-то классное. Оу, может что сейчас с боссом встретимся? А, понятно. На <говорит> смотрит блин. Не, криповатенько, криповатенько. О, вот это еще криповатенько. Так, это что, реально какой-то дум или Duke Nuke? То есть... Не, подождите, а что у нас тогда за кейс был? Подождите, здесь все не просто так. Мы же какой-то кейс еще охраняли. Ой, пизда вам, пацаны. Дайте хоть сдребаю, как он порублю нормально, да? О, неплохо. Так, я вижу подъем наверх. Ух ты, блядь. Спорю, нам вот с этим говном потом сражаться придется. Не горю я желанием, конечно, с ними встречаться. О, Да, кисло... не хочу к ней. Хотя, может попробовать опуститься? Не, не передумал. Хе. Да, и такое возможно. Все можно передумать. Так, подождите, там... Я не просто так увидел от подъем. А, не просто так. Две из трех кассеты. Опа. Бронька. Там наверху бронька какая-то. Ага. Ага, окей. О, пацаны. Раз, два, три. Да ты по нему попадешь сегодня, нет? Он умер. Хорошо. Так, а нам еще, прикиньте, не показывают, куда нам надо, зачем нам надо. Ящиков набросали, которые не взрываются. Так, ну наверх нам надо попасть, как ни крути. А, мы и так попадем, я понял. Тихо, тихо, только не падай. Отлично, армор. Так, а здесь больше вроде ничего нет. Здесь тоже. Чего, блядь? Вах, ухили? Саженцы ели, блядь. Так мало урона дробовик наносит. Мне аж прям это немножко не нравится. А какой он вообще по мне попал? Вот что это сейчас было? то? Да нет. А, да, и реально. Реально получаю урон с этой херни. Сердце какое-то. Да ладно, это концовка. Я не все кассеты нашел. Зато нашел как... А, я всех монстров уничтожил и 6-40 секунд. 6 минут 40 секунд. Быстро, быстро. Неплохо, на самом деле. Давайте дальше. Emergence. В принципе, у игры неплохой задаток, да? Как бы, многие любят вот эти месиловки. Такой легенький сюжетец. Почему мы должны это делать? За что? Кого? Почему? Так. Э, пу -пу -пу -пу -пу Берем, конечно, бесплатно. Халява. Нам показывают, что такое магазин. Это сразу же, знаете, напоминает этот, как вам. Мне сразу же это напоминает, если честно. Ага, это я зарядил пушечку на три заряда. Хорошо, кого-то сейчас можно разъебать тремя зарядиками. Hello, ну, пойдем. Johnny, пойдем, какой-нибудь раскатаем сейчас. Привет, пацаны. Уф. Перезарядка только долгая, конечно. Единственный минус это долгая перезарядка. А так классно. Эх, ты, подлин. звонят, мне тут пугают. Так, хорошо. Ух ты, блядь, блядь, блядь, откуда? Вы че? Черт, блядь, вы как там оказались? Дайте мне осмотреть локацию, то мне интересно все-таки. Посмотреть там на нее все такое Блядь, а че я стенку не пробиваю? Я охуею, Ой, не-не-не-не Спасибо, пацаны, я еще не осмотрелся О, вижу чип Допрыгнул? Нет, не допрыгнул А вот так допрыгнул Вот так допрыгну. Неплохо так, можно погулять даже Ай-яй-яй, ай, ай, рывок кончился да ладно, я могу плавать. А чё вы раньше не сказали? Пф, я могу плавать. О, прокачка тела. Би, мои ноги, левая нога. Прав... Ой, правая нога. Лев... О, у меня в правой ноге есть это, а в, а в этой никуда нет. Ага, то есть и руки можно будет прокачать, и ноги. Хорошо. Опа, это я куда? Это я обратно, что ли? А чё я тут забыл? Так, в.. В принципе, это что такое? Ага. А, вот это уже как раз прокачка. Там дамаг. А убийство даст там 6 жизней. Ага, хорошо. А, нужен ключ. Да ладно, сюда можно попасть? Бля. Ребята, вы зачем научили его плавать? Скажите мне, пожалуйста. Так. Где повыше можно залезть? А, <свист> <свист> Ребята, вам придется это пофиксить. Тут есть враги вообще? Блядь, да ладно, сюда нельзя попасть, типа никак. Блин, да ладно. На самом деле обидно. То есть я сейчас как бы читерские... Блин, они пофиксили, получается? То есть они уже знали об этой ошибке, но должен сработать какой-то скрипт, чтобы... Это самое. Чтобы я мог сюда попасть, да? Правильным путем. Может надо как-то скрипт сломать? К двери там подойти или еще что-нибудь? А где дверь вообще? Я просто что-то не наблюдаю. Не понял дверь? Не, просто может быть реально можно скрипт сломать. Типа я такой. Ага. Ага, такой прошел. <связать> да! Да, бля. И вправду. Я сломал скрипт, я реально сломал игру. Не, конечно, так нечестно проходить игру, но у меня жизни очень мало. Поэтому сейчас.. Блять, ладно, ладно, ладно, ладно. У меня просто мало жить. Мы сейчас их красивенько вот здесь будем разъебывать. Нет, не будем так разъебывать. Блин, 18 хп осталось. У тебя криворуки. Тихо, тихо, тихо, пацан. Конечно, падать не нужно было, потому что. О, хилка. Отлично. Ах ты, блядь. Я думал, он еще не мертв. Так. А, я реально сломал скрипт игры. Блин, если это будет концовка, это будет сейчас реально угарно. Я-то, в принципе, сколько сейчас на потрачу минут 5 на уровень? Реально концовочка. Ха. Я прошел уровень. Да, я ни хрена не собрал. 15% в 4 минуты. Да, не, неплохо. Погнали дальше. Но это все равно демка, поэтому ничего страшного. Я думаю, это пофиксит. Я думаю, если вдруг, прикиньте, увидит этот ролик такой, блядь, вот тварь. Взял и прошел. Сломал скрипт. То есть, получается, видите, там как бы скрипт срабатывает якобы по прохождению двери. Так, а что вот это вот за 30% я ношу с собой? Блин, вот эта нога бензопила мне нравится. Классная штука. А, сломалось что ли? А, не, починилось. Да, ну ты что, перепрыгнуть не мог? Извиняюсь, но он мог перепрыгнуть. Это как бы пафос, все такое. Но все равно как-то это самое. Можно было и, и починить. Стоп, а как тебя поднять? А дропнуть оружие можно как-нибудь? Инвентарь, КЛП, карты нет, кстати, эскейп, о. Так, подожди, а почему я тебя поднять не могу? Сейчас, подожди, дай я тебя постреляю с него, ага, допустим. А, ну это типа патроны, хорошо, ладно, это были просто для него патроны. Так, три раза заряжаем, чтобы хорошенечко жахануть куда-нибудь. Так, нам в дают. Battle LA. Что-то типа арена? А, тут-тут закрыто. Как попасть? Татуш, Ой, граффити прикольное. Так, здесь ничего. А, окей. Ща повалят, да? Давайте-давайте выходить, пацаны. Мне дают всего оди это патроны броньку дали баба а все потом перезарядка я понял баба так я понял так будет проще вот ну, так будет реально проще блять турели турели опасненько так огонь тоже опасненько все что ли ага ага Прям думали про Катя, да, со мной это? Ух ты, блядь, заныкались, твари. Тихо, тихо, тихо, тихо, а тут как бы реально движение это жизнь. Типа, если ты не будешь двигаться, то тебя просто расстреляют и все, и, и на этом твоя песенка спета. Ага, -а -а -а. а -а -а -а, экраны можно в принципе ломать, да, там? Угу, Хорошо. Мне нужно было это знать, пацаны, пацаны, пацаны, в линию встроились. Молодцы еще в линьку. Еще в линию. Молодцы. вот какие молодцы то Послушные, ребят. Так, а тут же что-то там искать надо, все такое. Ага, я понял, это какая-то секретная площадка или как. Или я просто гуляю, так и думаю, у нас всех разъебать. Патрон вести осталось. Какие-то вообще, кстати, на самом деле тоже машины непонятные. То есть они вроде рыболюди в своем случае. Так, это опять прокачки пошли. Понятно, на них у меня денег, ну, нету, естественно. Куда я? Ага, я понял. Ай-яй-яй, ой, ты застрял? Застрял. Застрял? Текстурики. О, все, вытащили. Так, еще выше? Куда еще выше? А вижу, вижу там пацаны. Хе. Думали блять на того нарвались что ли? И чё блять, ферзь охренел что ли? А также умею, вышел, пострелял, спрятался, вышел, пострелял, спрятался. Вот и все. С большим дяденькой разобрались, остались маленькие. Так, ну это про вставить прокачку хорошо. О, хилка. Блин, я что-то не вижу здесь этих самых. Ну тут пацаны повылазили, понятное дело. Не вижу... Ты как, я высоко... А вот там вот что это такое? А как прицелиться? Можно как-нибудь прицелиться? А, можно. Блять, кто там со спины меня... Блин, ну, пацаны, это вы как-то не... Ух ты, я сломался? Жизни кончились, представляете? А это чекпоинт был. Так. Теперь мне нужно понять. Я вон там наверху какую-то зеленую хрень видел. И если я туда спущусь, то не придется ли мне потом опять подниматься наверх? Не хотелось бы как-то. Так, подожди. Бабах. А, я понял. Где? Вижу, пацанов. Тихо, блядь. Отлично. Ох, в бизне-то они отнимают много. Так, ладно, давайте попробуем. Ладно, пофиг. Почему бы и нет, в принципе. А, это армор. Блин, я пришел сюда за армором. Чисто из всего. Эх. Ну, патрончики, ладно, не помешают. Опа. Патроны на пистолет, походу. Тут дробовик. Да, это реально на пистолет. Так, куда мне там? А, вот сюда. Ух ты. Еще один какой-то проход. Так, как здесь дверь, блядь, открыть? Нахуй? Ух ты, тут можно и спид, это, спидраном заниматься. Так, как тебя открыть-то, блядь? Блядь, ну можно же как-то тебя открыть? No change сеу Можно постучать <р profiling> Типа открывайте блядь. А, все, только три раза можно было постучать? Или четыре, там пять <смех> Не, не открывают Обидно Да, как ты застрял Так. Блин, я хочу теперь эту пушку просто забрать, если честно А сюда там постучать? Не, никак Блин, да должно уже быть что-то, что откроет проход, чтобы ее взять Единственный проход это вот здесь И вот здесь Мне ее показали, теперь я ее не могу взять Красота Блять, мне нравится эта игра Показать, чтобы не дать а может ее купить надо, типа? Блин, на это все мне не хватает денег. У меня 1100. Я прошел уровень просто за это самое. За спидранил. Нет, конечно, нечестно все такое, я понимаю прекрасно, но... Как можно без, без этого всего-то, в принципе, так просто играть? Блин, мне кажется... Так, я вижу, куда мне надо. Ага, -а -а, хорошо. А зачем я эти чипы собираю? Как бы это отдельный второй разговор. Так. Вижу, там что-то есть, блин. Да нет, туда не долечу, блядь. При всем моем желании, я сюда не долетел. Жаль. Не, понимаю, уровни можно и по-другому проходить. Мне нравится так. Осмотрелся, посмотрел. Как больше нравится, туда и пошел. Так, это второй подъем. Так, стоп, а это куда? Не-не-не, я не, не, не хочу вниз. Так, патроны, хилка. Хм. Если туда таким способом нельзя, то можно явно другим. Вон там, пацаны, напряглись. Блять, кого-то убиваю даже. Фу! Неплохо. Вижу там еще один подъемчик. Но я просто думаю, что мне просто надо дальше идти, и там разберемся. А может и нет, походу. О, еще один пацан. Ух ты, блядь, жирный какой. С бочкой на спине, блядь. С огнеметом, блядь. Ебать его сейчас пизданет. Это все? Такой легенький взрыв из всего-то? Надежд было больше, если честно. Так, вижу красивый подпрыг, но мне не нужен. Блять, пацаны-то напугали Э, ты где? Понятно О, -о. изи Изи, изи Так Прошло Блин, я получается, что, пушку свою профукиваю, да? А куда мне? Так, ну это просто подъемчик. А, вот это я здесь сейчас, только что гулял, да? Я понял. Блять, блять, блядь, блядь. Отлично. Да как так-то? Да как? да да да Отлично, спасибо Как тут я сейчас умер? Это, блин. О Опять армор Закрытый армор, мне его показали, но взять его надо постараться, естественно Так, ладно О, да я же говорю Дум, здравствуй ты что сделал? Зачем его пропилил-то? Вот давайте попробуем из него пострелять. А, ну я же говорю, прям дум. Ну, только он что-то это самое не разносит, он как должен. Не, мне кажется, сейчас хпшки нормально так поотнимали, пацаны. Но как-то должен был разносить как-то более уверенно, по-моему, нет. Не, в принципе неплохо По сравнению с этим самым Так По сравнению с обычным дробовиком Конечно по увереннее в ближних дистанциях Но что-то не то, если честно Все равно Данное буду улучшение за улучшениями находить, что ли Сначала пушку нашел, но теперь ножки Ладно, нас просто готовят в целом Ко всему такому о, они липнут к стенкам. А это чтобы мы потом перепроходили, да, уровень? И на какую-то ногу наденешь правую? Да, все, он может теперь скользить, типа, по стенкам. Точнее, бежать, я даже так сказал. Но не по всем. Блять, да. Так, а теперь насчет ключа, я не понял, он что, должен был ключ найти, типа? Блять. Опять все эти своими ключами. Так, где мой дробовик-то, интересно? Баба! Бля, они нормально так урону наносят. Твари. Так. Ага, я понял. Теперь мне надо вернуться туда. Блин, ну пацаны, это слишком просто. Стоять тут и вас просто со стороны отстрелить. А я могу так? Оо! Бабань. Жизни 10 кп. Как, как блядь, много. Ух ты, блядь. испугался. Это, это, это сейчас меня немножко насторожило, реально. Ух ты, блядь. Так, это опять прокачка? А, ну да, вот я же говорю, на левую ногу появилась. А, я тут еще и кругами гуляю? Да ладно. А, ну я же говорю, дадут возможность. Блять, я проебался. Ну, как обычно. Так, где тут, что я забыл? Я уже забыл, где тут я подымался. Так, это начало или стоп, или мне сюда? Нет, мне не сюда. Блять, я потерялся. Я... А, во-во-во. По-моему, сюда. Во, да. Ага. Ага. Я просто shift. Прикиньте, забыл, что такое shift. Я же должен был прыгнуть, сделать shift, там все такое. Вот так, вот так. Вот так. Вообще красота же. Пацаны, встаем в ряд. Я буду вас по одному расстреливать. Не замет. Ух ты, блядь. Мне надоело просто их пилить. Да ну, блядь, сколько у вас там? Да, блять. Вы что, тут бесконечно оттуда лезете, что ли? Где вас штампуют, блядь? Зеленый ключ нужен. А вот здесь уже просто так не пройдешь, блядь. Ай, ай. Блядь, пацаны, где вас штампуют? Вы что, отсюда бесконечно лезете? Я же не мог просто так каждого пропустить, взять и пропустить каждого. Куда мне там дальше-то? Туда что ли? А как мне туда попасть? Бля, что-то я не вкуриваю, ничего. А что, где мне взять зеленый ключ? Так, вот мы зашли сюда. Убили здесь всех. Вроде бы убили. Ключа у нас, естественно, нет. вот потом мы идем сюда. Я, по-моему, кстати, этих микросхем и так далее долго не встречал. Хилка полная. А, ага, во. Нам явно сюда. Они сюда не могут или просто тупят, блядь? Неплохо, что они сюда не могут. Блять, блядь, блядь, блядь, блядь. Больно. Больно, сука. Так, это чисто патроны У -у -у. Так, тихо, тихо, тихо Где я? Блин? Это что за сейф-зона? Отвечай, это какая-то сейф-зона А, нет, это я правильно иду Это я, кстати, правильно иду, прикиньте Братья, великан-то за мной пошел Ну мне еще бабки нужны, так Так, где что? Ух ты, блядь! Неожиданный поворот, если честно, немножко. Не ожидал, что это самое, что он еще не умер. Так, все, отлично. Всех порубал. Да ладно, еще и метро ездит, оно может убить. О, кассета. Главное сейчас не получить пизды от метро, блядь. А то я как понял, это возможно. Блядь, 44 хп. У меня только что full хп было. Как? Как, блядь, с полтычки мне просто раскатали. Я бы даже так сказал. Это сейчас было опасно рискованно. Так, ну я в правильном направлении, судя по всему, да. Чем ближе эти лица, тем это самое. А, вот и зеленый ключ. О, блядь! Нихуя не опасный, блядь. Блядь, блядь, блядь, блядь. Да, лети, лети, похуй. Так. Ага, ага. Ага. Бля, я еще такой косой. Да ладно, я по нему сегодня не попаду вообще. А, вот попал. Ну, еще раз попал. Надо просто, чтобы большее количество патронов попадало. Да ладно, вы вообще умирать собираетесь, пацаны? Бля, что-то вас тут много. Отлично. Отлично. Отлично. Ой, я прям по нему прыгнул. Отлично. лоу Ама, конечно, но... Блядь, что там происходит? Блядь, да патрон кончил. Мфигеть. Умрите. И умер я. Блядь, да как так-то? И умер я. Так, стоп, тут не говорите что мне сейчас придется тех жить. Блять, еще уровень такой долгий. Блять, реально уровень долгий. Так, ладно, я понял. Проще как бы... Да, пожалуйста. Ага. Проще как бы реально и вот так вот выцеливать и бабахать. Блять, реально так проще? Патрон много уходит, конечно. Мне не жалко, в принципе. Так, первый есть. Второй есть, третий есть. Баба. Ждем, ждем, ждем. Нацеливаемся. Баба. По-моему, это реально проще. И сразу троих вынес. Блять, блядь, блядь. Тихо. Да, подпрыгни, пожалуйста. Ты подпрыгнуть не хочешь? Спасибо. Даже через стены убивает. На самом деле пистолет имба. сколько я так цели вообще могу схватить? Понятно, я не долетел. Блять, какой долгий уровень, если честно. По сравнении с теми, которые я проходил до этого, это как бы это прям реально длинный уровень. Но как я понимаю, это был... Бус, поэтому уже скоро конец. Так, а мне куда? Я провалился откуда. Ну, допустим. Так, мне не сюда. Хорошо. И не сюда. И не сюда. А, во, проход нашел. Все, отлично. Так, потом сюда. Блять, опять их дохуя. А. Тут даже так, да? Ой, бля. Блять, блять, блядь. Ебут, ебут. Где еще один? Так, пока он там затупил. Раз, два, и. Баба. Да, ебут. По-другому не скажешь. Так, это куда? А, это то, откуда я выпал. Хорошо. Так, тихо, тихо. Тихо. Ага, когда я ножками, по-моему, убиваю, меня хилит. А это, кстати, хорошо. Патроны, патроны, аптечка. Какой длинный уровень, блядь. Не люблю, когда уровни просто удлиняют. Извини, братан, я пришел тебя убить-то. И что сейчас будет какое-то продолжение? О! Тридцать с половиной тысячи! Тебя, типа, так просто не убьешь? Да, блядь! Взял взрывы, меня раскатал, представляете? Теперь я понял, что взрыв наносит очень много урона, блядь. Так же, как и это самое огонь. Не, не, мне там на разговоры с тобой вообще пофиг. -то. Мне просто надоело, если честно, бегать по кругу. Я такое ощущение, как будто в этой локации по кругу бегаю. Она такая длинная. Из-за этого просто у меня реально ощущение того, что я по кругу бегаю, вообще не отпускает, блядь. Так, а мне куда? Ага, я понял, куда мне? Минус один, блядь. А ты умирать-то не собираешься вообще? Спасибо. Да, в них реально в хилки вложены врагов. Блядь, ну ебаная ну, вот. Я так надеялся, что здесь реально что-то лежит. Тихо. А, также можно и себя поднимать. Ч, конец? Дверь закрыта. Допустим. И куда мне? Ага, хорошо. Я понял. Давай, давай, давай, заряжайся. Эту жабу, блять, просто так не остановишь, блядь. А Можно, но не так просто Блять, уровень пиздец длинный Я ж прямо это самое Охреневаю Не, его может быть можно пройти как-то попроще Но, судя по всему, не мне Жаба, умри, умри, умри, умри умри. Отлично Пиздец вот. Так, в чем тут? Добрий. Хилка. А, хилка уже не нужна. бэй Ох, там пацаны развлекаются. Там и. А, не-не-не, самый другой, другой, самый простой способ всех убить. Она же и через стены убивает. Все, что ли? Там больше целей нет. есть. Блять, блять, блядь, больно Так, первый есть, второй есть, третий есть. Лоу-ама. А, не все. Хорошо. Блин, как он долгий. Блять, я что, сюда просто так пришел? Типа добить пацанов и уйти. Такой, такой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой. Такой, говорю я, коротенький сюжетец. Сейчас тут уровни коротенькие, по 5 минут, блядь. А сам тут уже хуй знает сколько. А, не, все. Отлично. Вот так вот. А сколько, интересно, меня убил? Я же сто процентов кого-то пропустил. блядь. 99, я тут всего парочку пропустил. Я, получается, весь сектор обошел. Ха, неплохо. Но на этом все. Вот такая вот прикольная игрушка. Единственное, да, чтобы понимать сюжет Нужно его хорошо как бы читать, следить Все такое В целом прикольно Реально напоминает думать, где там на габина забила, как мы можем заметить Вот так вот мы выглядим У нас всякие улучшения будут постепенно, постепенно Во время игры Поэтому как-то так Ну, если понравилось, скачивайте Почему нет, уже бетка есть Скоро будет, надеюсь, релиз Посмотрим, что будет при релизе Посмотрим, как там будет дальше Графон, в принципе, такой себе Сюжет пока, ну, фиг знает Как бы... У нас есть ящик, который мы таскаем с собой и уничтожаем сердца. Либо мы их забираем, либо уничтожаем. И перевозим в контейнере. Что-то типа этого перевозчика, который любой ценой это ставит свой заказ. Спасибо, ребят, за просмотр. Пока-пока.